Умеющий управлять другими силен, но умеющий владеть собой еще сильнее. Тот, кто знает и делает вид незнающего, тот на высоте. Кто без знаний делает вид знающего, тот больной. Будьте внимательны к своим мыслям, они а начало поступков. Вами управляет тот, кто вас злит. Если вы измеряете свой успех мерой чужих похвал и порицаний, ваша тревога будет бесконечной. Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Когда народ много знает, им трудно управлять. Верные слова не изящны, красивые слова не заслуживают доверия. Добрый, не красноречив, красноречивый не может быть добрым. Знающий не доказывает, доказывающий не знает. Если кто-то причинил тебе зло, не мсти, сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага. Природа никогда не спешит, но всегда успевает. Лучше быть мягким снаружи и твердым внутри, чем твердым снаружи и мягким внутри. Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников. Кто сам себя выставляет на свет, тот не блестит. Освободитесь от стремления иметь. Хотя в мире нет предмета, который бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет. Никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий путь в его ботинках. Нет ничего более мягкого и гибкого, чем вода, но попробуйте оказать ей сопротивление. Победа над другим дает силу, победа над собой бесстрашие. Не ищите, в противном случае вы потеряете, не ищите и вы найдете. Наводить порядок надо тогда, когда еще нет смуты. Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает. Кто много говорит, то часто терпит неудачу. Лучшее знание – это знание о том, что ты что-то знаешь. Закон достойных творить добро и не ссориться. Я всегда могу возвыситься на то, меня, простив нет ничего более сильного и созидательного, чем пустота, которую люди стремятся заполнить. Кто берет, наполняет ладони, кто отдает, наполняет сердца. Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает. У хорошего путешественника нет точных планов и намерения попасть куда-то. Нет такого дела, в котором не пригодился бы шпион. Чтобы вести людей за собой, иди за ними. Никогда не говори никогда, потому что дни бегут так быстро и ничто не остановится неизменным. И убыток может обернуться прибылью, а может и прибыль обернуться убытком.